В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководства вуза с делегацией Республики Казахстан во главе с политическим и общественным деятелем Муратом Ауэзовым. Сотрудники университета провели гостям экскурсию по музею истории, который насчитывает более полутора тысяч экспонатов. Основной раздел посвящен науке, знаменитым выпускникам и участию университета в общественно-политической жизни страны. Сама встреча началась с приветственных слов и представлений участников делегации. К нам приехал сын Мухтара Ауэзова. Мурат Мухтарович Ауэзов, президент фонда имени Мухтара Ауэзова. Об этом человеке, о нашем госте можно очень долго и много говорить. Мероприятие посвящено двум событиям – презентации перевода на татарский язык произведений известного казахского писателя Мухтара Аэзова и приезда его сына в качестве главы делегации. Начиная с 2007 года Мурат Аэзов является президентом фонда отца. На встрече он говорил об истории своей семьи и затронул тему сохранения памяти. Серьезный фактор – то место, где родились и родители, здесь вот недалеко от Казани на территории пермской губернии в свое время получили место для проживания с подвижники Шамиля. Основной целью визита стало обсуждение совместных образовательных программ. Казанский федеральный университет уже длительное время успешно сотрудничает с Республикой Казахстан в сфере образования. Совместная деятельность предусматривает общие научные проекты, студенческий обмен, а также обмен аспирантами и молодыми учеными. На начало 2022-2023 учебного года в КФУ обучаются более 500 студентов из Казахстана. Ева Малиновская, Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Thank you.